К нам в работу поступил автомобиль Toyota RAV4 На предпродажную полировку, которая успешно была выполнена Сейчас речь пойдет о другом Клиент обратился с необычной просьбой освежить пластик детского кресла Так как машина продается вместе с ним А кресло в процессе эксплуатации заметно поцарапалось Все мы знаем, что хорошее детские кресло в наше время стоит приличных денег и чтобы не потерять на его перепродаже определенную сумму, клиент принял решение передать креслу максимально презентабельный вид. Для начала очищаем поверхность детского кресла специальным обезжиривателем для пластика. Подсушиваем очищаемую поверхность феном для удаления излишков очистителя в труднодоступных местах. Затем матируем поверхность для окраски скотч-брайтом и вышкуриваем глубокие царапины. Далее глубокие царапины заполняются клеем для пластика. Клей затвердевает с помощью активатора. Потом вышкуриваем глубокие царапины, которые заполнялись клеем. После того, как поверхность готова к окраске, производим колеровку и красим тонкими слоями с просушкой феном каждого слоя. Пластиковые детали кресла восстановлены, остается только постирать тканевую основу. После всех косметических процедур кресло будет выглядеть достойно.